И снова всех приветствую С вами канал Pro. Ну, сегодня расскажу про одну такую вещь да, Какая случается у всех Я думаю сантехников, электриков И у всех Ну поговорим грубо говоря о сантехнике А конкретно о, о, о Той ситуации Когда ты закупаешь материал самостоятельно То есть получается что чтобы хозяева не заморачивались да, в этом плане, чтобы вам было проще, да, как бы вы сидите и не заморачиваясь о том, что где купить там, например, данное какое-то там, неважно, там, смесители или фитинги для труб, или трубы, то есть все, что нужно вам, в принципе, для ремонта сантехники, возьмем пример. С чем, в принципе, сталкиваешься, сталкивается вообще любой мастер, да, с тех пор, как вот им Предлагаешь, да, закупиться материалами, но в ответ ты говоришь, что стоимость это будет платно, ну, услуга это будет платная, в принципе. И ты думаешь, что ты прав, но оказывается с, со стороны заказчика ты в принципе ни хрена не прав. Ну, блин, но ну, купишь ты сам, грубо говоря, там смеситель, с какого хрена я тебе должен за это еще деньги доплачивать? Я тебе заплачу за установку и все, как бы с какого хрена? А в принципе, все должно быть реально не так, как люди рассуждают. И поэтому бывает такая ситуация, с какой, в принципе, сложился я. Ну, столкнулся я. А я столкнулся, я, помню, это давно было, блин. Э... Я еще тогда занимался сантехникой не так вплотную как бы в основном другие работы. И поэтому никогда не заморачивался даже в этом плане по закупам. Всегда говорил, закупайте сами. Вы закупаете, что не хватает, я докупаю там по мелочи что-то. И если честно, даже за это раньше никогда деньги не брал. Столкнулся с этим, да, с такой проблемой. И была такая у меня э, ситуация, что э, одна нормальная заказчица была, женщина, да, там семейная пара пожилая довольно-таки, да, и как бы ты с ними общаешься, разговариваешь, и она, в принципе. Нормально рассуждает в этом плане, что вот так-то, так-то, да, в принципе, ты хороший мастер, да, и она прекрасно понимает, что я хороший мастер И столкнулся с такой проблемой, да, ты вызвал, она, то есть ты вызывает тебя-то на осмотр, ты за это опять же деньги не берешь, то есть как бы Ты думаешь, все нормально, думаешь, заказчик-то надежный, так сказать, самое главное, чтобы он был всегда надежный, то есть не было такого, чтобы она вопятную давал. То есть ты вызвал тебя, посчитал все, что будет стоить, сколько метров труб, например, да, если протянуть трубу новую. Ты им поработал, все посчитал, прайс создал, то есть время потратил, тупо, а в итоге она вызывает другого, тот ей посчитал, грубо говоря, на тысячу меньше, и все, и она выбирает его. И по барабану вообще, кто, как, что собирает, в принципе, я прекрасно понимаю, что для любого деньги, но есть же еще человеческий фактор. С какого хрена вообще люди должны тебе приезжать бесплатно, что-то замерять? Это, конечно, полный трудом. Но столкнулся я не с этим. Проходит где-то дня 3, что ли. Да, 3 дня. Я немножко застрял на предыдущем объекте. И получается так, что ну, столкнулся с такой проблемой, что не успел. То есть я и пообещал там уже через день начать да но получается что я за то ли через три, то ли через пять дней ей надо было прямо она быстрее быстрее ну случилось так что блин всякое случается я считаю что если ты человек адекватный прекрасно понимаешь что если человек на расхват то подожди ты ее мать но получилось так что я закупил весь материал все закупил я мотался по нескольким магазинам потому что было такое, что не во всех магазинах было то, что нужно. А именно для трубка фуса. И закупил я все, купил. То есть она мне дала деньги на то, чтобы я закупил материалы И я ей объяснил, что так-то так-то, почекаем все, рассчитаемся. И в один прекрасный момент уже, грубо говоря, там уже я ей говорю, назначаю где день установки, до день сборки. И она мне такая говорит, говорит, я говорит, отказываюсь. Я говорю, в смысле говорю, отказывайтесь, говорю, во-первых, говорю. Во говорю, мы уже договорились на определенный день, причем мы с ней до этого созванивались и обговаривали, что да, да, да, да, да, такая ситуация. Еще раз повторю, это было давно, лет 8 назад, может 9, ну давно, короче, и мы с ней все обговорили. И тут она мне реально звонит и говорит, что я говорит, хочу отказаться говорит, от твоих работ. Я говорю, блин, все понимаю, говорю, да, но я в ответ на это сниму с вас говорю, тысячу рублей говорю, за то, что я потратил время. Я, блин, отмотался по магазинам, потратил бензин, потратил время, говорю, чтобы вам закупить материал, говорю. На что я слышу такой реально неординарный ответ. Но это будет, говорит... Э, с твоей стороны, нечестно. Я, если честно, говорю, конечно, опешил после такого, да, Говорю, тысячу рублей, говорю, я, говорю, снимаю за то, что я, в принципе, говорю, вам все закупил, для этого мне просто нужно приехать и становить. Я говорю, блин, мы же с вами договаривались, говорю, уже конкретно на день, то есть вы... И буквально, я вам скажу, даже это было бы за, за день, даже за до, до, уже говорю, до работы она мне перезванивает и говорит, что я отказываюсь. Я ей, конечно, объясняю, говорю, но вообще-то, говорю, так не делается. Вы мне конкретно, жестких, говорю, рамок, каких-то ничего не ставили, что у меня там все неделя и потолок. Я говорю, говорю, так не должно, говорю, быть, говорю, потому что вы. Когда вы мне ставите жесткие рамки, например, говорите, вот на этой неделе сделаешь, я вам сразу скажу, нет, времени не будет, не успею я вам всего на этой неделе сделать. Но так как если хоть заказчица, например, этот заказчик, это не обговаривать заранее, не говорить, что ему прямо вот на этой неделе надо, приблизительно там в пятницу, например, ты должен все сделать. Я могу понять, да, но тогда бы я в принципе не брался за работу, если конкретно рамки вы не ставите. Вот с такой ситуацией сталкивается любой мастер, который вообще занимается, это может быть, я еще раз повторюсь, электрика, сантехника, бывает ситуация такая, да, реально, ты закупаешь материал, а бывает сейчас ситуация такая, что ты стараешься людям делать услугу, да, закупаешь деньги, материал на свои деньги, бывает ты закупаешь материал и тут человек тебе что говорит, ну, по временем. Вот бывает ты с такой ситуацией сталкиваешься, что ну не сразу, то есть как бы, он, грубо говоря, там рассчитывал, что у него там с деньгами все будет нормально, но бывает не сложности, это всякое бывает. Ну сложности сложностями, а такие вещи, мне кажется, как бы за то, что ты в ответ берешь деньги, за то, что ты потратил время, я считаю это как бы неадекватно. Ровно так же бывает, я говорю, когда человек, например, заказчик, вызывает человека, вызывает мастера, неважно там, что-то там сделать. И вот буквально тоже столкнулся с такой проблемой, что вызывает, говорит, вы приедете, у меня не работает, например, вот розетка была такая, не работает розетка. Вы приедете, посмотрите, я говорю, да, я могу приехать посмотреть. То есть не обговаривается сумма заранее, потому что я в принципе не вижу проблемы, не вижу причины. Мне нужно открыть, приехать и посмотреть. И когда у меня спрашивают, говорю, да, говорю, вызов платный. Вызов в любом случае будет, говорю, платный. Потому что я приеду, я посмотрю, я проведу диагностику. Для этого мне нужно что-то делать. Если я начинаю разбирать, например, что-то, возьмем, например, розетку. Естественно, я за это буду деньги брать. Я же не должен к вам приехать. Бесплатно вообще что-то там поковыряться и уехать И говорить, что нифига Вы поймите это, реально, не должно быть такого Любая работа должна оплачиваться И как минимум, когда если вы не обсуждаете Ну, по моему мнению Если человек не обсуждает, например, стоимость работы до выезда мастера Это говорит о том, что с деньгами у него проблем никаких нет Он согласен оплатить любую сумму Во всяком случае, рассуждает так я если человек заранее спрашивает, сколько это будет стоить, значит он в принципе за деньги переживает, значит у него бюджет ограниченный. Это означает то, что нужно сумму обговаривать реально заранее. И когда меня спрашивают, я объясняю, что если вам нужно, у вас, например, случилась такая ситуация, что приехал и... Открываю розетку, гляжу, а там просто жопа. И самое еще интересное, на ней лежит плитка. То есть розетка накладная, два волоска так называются, блин, на розетку выходит из стены. Я здесь человеку объясняю, розетку у вас не работает, потому что какой-то муфлон вам хреново соединил провода. Мало того, что он провода неправильно соединил, так еще и смотал, вам не с алюминием внутри. Вам нужно вскрывать плитку. И на что я, я слышу ответ, нет, плитку мы вскрывать не будем, тогда ей пользоваться не буду. Я ей выставляю ценник 800 рублей, потому что у меня 500 рублей вызов, а 300 рублей за разбор розетки, за диагностику. То есть я посмотрел, и я ей, я ей объяснил, что у нее соединение хреновое внутри. За что она мне вся... А за что? Говорит, вы же ничего не сделали. Я, если честно, вообще охренел. Я говорю, ну, во-первых, говорю, там, кто там вас вызывал, мастера. Такого вообще-то как бы хозяйка не обсуждала. Я говорю, заказчица, которая мне звонила, там какая-то, как она, невеска там, или кто там, или дочка там, вызывала. Она ничего не говорила под я, я вам говорю, говорю, стоимость вызова, говорю, идет 500 рублей. Диагностика, говорю, вышла тут 300 рублей, потому что я только розетку снял, обратно на... Снял, разобрал, замеры, контакты, все, и поставил назад. То есть, вот с такой ситуацией я столкнулся. И, естественно, хотелось бы услышать ваше мнение вообще. Как вы к этому относитесь? Я конкретно отношусь к этому просто и считаю, что... Если вы вызываете реально на диагностику, на осмотр какой-то и без ремонта, там вы не хотите ничего делать. Вот тут ситуация столкнулась. Я говорю, она как-то Я говорю, да нет, не сложно. Но придется разбирать. Плитку выдал, блядь, придется. Чтобы вам поменять там провода. Переделать по-человечески. У вас, говорит, сделано через жопу. Я считаю, блин, что в, любо, в любом случае, если вы не знаете, сколько это будет стоить, интересуйтесь. Если что-то непонятно, конечно, лучше переспрашивать. Потому что вам же деньги за это платить Поэтому всегда с мастером обговаривайте сумму оплаты А не вот так вот, когда уже мастер там приезжает, что-то делает, работу сделал, да, например Он выставляет ценник, а вы такими пятаками по 5 рублей и думаете Ёбьте мать, с какого банана, ёбьте, должна столько, должна столько платить Если вы не обговариваете сумму, это мастер подразумевает так Вот я так подразумеваю, что с деньгами проблем нет Имейте в виду. Ну, на этом я закончу. Кому видео понравилось, естественно, поставьте лайки. Оставляйте комментарии. Кто что об этом думает. Я думаю об этом однозначно. Что в любом случае, любая работа должна оплачиваться. Всем спасибо за просмотр. Особенное спасибо тем, кто подписался на канал. Ну и те, кто подпишется на мой Яндекс.Зен, отдельный привет. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки. И всем пока.